Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. 12 сентября Русская Православная Церковь отмечает память благоверного князя Александра Невского. Прежде чем я буду говорить вам об Александре Невском, хотелось бы пояснить, что значит День Памяти Святого или Дни Памяти Святого. Как правило, у святого, у любого святого, несколько дней памяти. Вот, например, у Александра Невского, о котором пойдет речь, память вот 12 сентября и 6 декабря. Вот давайте разберемся, почему так. Ну, Во-первых, днем памяти любого святого называется день его представления. Почему же сразу возникает вопрос, празднуется именно день Смерти святого, а не день рождения его земного. Дело в том, что для святого угодника день его отшествия к Господу является большим праздником, так как именно в этот момент святые из земли идут на небеса и соединяются с Богом. И для них это великая радость, так как любой христианин знает, что с окончанием земной жизни Начинается жизнь во Христе, жизнь вечная. А так как святые достойно себя проявили в этой жизни, то для них радость встречи с Господом необыкновенна. Поэтому мы и празднуем дни их смерти как праздник. И другими днями памяти святых является их прославление в лике святых, или обретение, или перенесение мощи. Вот 12 сентября как раз день памяти Александра Невского, день перенесения его мощей из Владимира в Петербург. 6 декабря будет день его представления. И мы будем рассказывать в нескольких программах об этом удивительном святом, об Александре Невском. О нем есть что рассказать. И сегодня мне хотелось познакомить вас с житием этого удивительного <coughs> святого. Святой князь Александр Невский родился 30 мая 1221 года в Переславле. Его родителями были великий князь Ярослав Всеволодович, четвертый сын князя Всеволода Большой Гнездо и великая княгиня Феодосия, дочь рязанского князя. С младенческих лет возлюбил князь Александр Христа Спасителя. Мальчиком он просыпался среди ночи, вставал на колени и молился Господу. Во дни отрочества князя Александра земля русская была разделена на множество княжеств, уделов. Великий князь находился в Киеве. Удельные князья, единолично управляя своими наделами, по всем важным вопросам должны были советоваться с ним. Однако удельные князья редко жили в согласии с киевским князем и часто воевали между собой. Поэтому, когда в пределы Руси вторглись орды диких монголов, кочевавших прежде в Азии, должного сопротивления князья оказать им не смогли. Каждый князь заботился не о Руси, а о своей личной славе. Кочевники разбили русских князей поодиночке. Так русская земля, кроме Новгорода и северных земель, оказалась под властью Орды. Южная Русь лежала в развалинах. Города были сожжены и разграблены. Десятки тысяч русских людей угнаны в плен. Батый не дошел до Новгорода, но здесь над русскими землями нависла иная угроза. Воспользовавшись монгольским нашествием, считая Русь ослабевшей, и не ожидая получить отпор, на нее двинулись походом европейские завоеватели. Шведский яру, то есть правитель Биргер, набрав большое войско из шведов, норвежцев и финнов, переправившись через море, вошел в реку Неву. При войске его были католические епископы и священники, чтобы крестить русских. Шведы и слышать не хотели что Русь уже более ста лет крещена святым князем Владимиром. Только свою веру они считали истинной и насаждали ее огнем и мечом. Чтобы привести людей к Господу, они убивали их тысячами, грудных детей и живыми бросали в костры и считали при этом себя христианами. Какова была их вера. Высадившись на берег, Биргер направил Александру горделивое письмо. Если можешь, сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою. Князь Александр тогда правил в Новгороде. Юные годами разумом он был зрелым государственным мужем. Новгородцы уважали и любили своего князя. Прочитав письмо Бергера, Александр воспламенился сердцем. Был он милостив и миролюбив, но не терпел хвостунов. Подняв по тревоге свою княжескую дружину, он созвал новгородцев, умевших владеть оружием, и двинулся на врага. Перед выступлением в поход благоверный князь горячо молился в Софийском соборе Господу, чтобы он не предал достояние своего в руки нечестивых врагов православия. Помолившись, князь Александр, напутствуемый владыкой новгородским Спиридоном, вскочил на коня. «Братья», — сказал он, обращаясь к дружине, — «если Бог за нас, кто против нас? Не в силе Бог, а в правде». Весь Новгород провожал на подвиг княжескую рать. Вечером князь с дружиной приблизился к лагерю шведов. Выставив дозорных, князь приказал всем отдыхать перед завтрашним днем. Одним из дозорных, охранявших покой дружины, был местный уроженец Пелгуси в крещении Филипп. Короткая июльская ночь. Быстро минула она. Занялся рассвет. Над него и курился белесый туман. Наступало утро 12 июля 1240 года. Вдруг Пелгуси заметил плывущую по реке ладью. Он насторожился. Не шведы ли? Нет. Слышна знакомая речь В ладье, одетые в русские червленые плащи Стояли святые братья Борис и Глеб Лиц гребцов было не разглядеть Туман скрывал их Брат Глеб, сказал Борис Пусть гребцы налягут на весла Поспешим помочь сроднику нашему князю Александру Ярославичу Радостно забилось сердце молодого князя когда пил гуси, рассказал ему о своем видении. Шведы не ждали русских, беспечно расположившись на побережье. Биргер предполагал, что Александр сначала ответит на его письмо, и лишь потом они сойдутся на поле боя. А, скорее всего, князь срабеет, не примет вызова. Ведь ему всего 21 год. Он мальчишка в сравнении с Ярлом. Куда ему тягаться с ним? Вдруг из ближайшего леса вылетел отряд конницы и помчался на шведский лагерь. Завязалась жестокая битва. Дружинники на конях рубили шведов мечами. Пешие новгородцы секли их топорами. Немало среди новгородцев и дружинников было доблестных воинов, отличавшихся богатырской удалью. Один из них прорвался к шатру Бергера и подрубил столб у основания. Победный клич пронесся среди русских, когда они увидели, как рухнул златоверхий шатер ярла. Биргер, считавший себя отважным воином, перетрусил, увидав перед собой князя Александра. Высокий, широкоплечий князь разил мечом направо и налево, а самого Биргера так ударил копьем в лицо, что тот в страхе бежал на свой корабль. Немногим шведам удалось тогда спастись бегством. Разгромив шведов, Александр надолго отбил у них охоту воевать русскую землю. Народ прозвал молодого победителя Невским. Весть о победе над шведами молнией пролетела по Руси. В разграбленных монголами городах, на пепелищах, люди молились и верили, что родная земля восстанет из пепла, пока есть на ней такие князья, как отважный Александр. Только два года продолжалась для новгородцев мирная жизнь. По наущению римского папы на Русь крестовым походом вторглись войска немецкого Ливонского ордена. Захватив Псков, ливонские рыцари ворвались в ногородские владения, опустошали села, грабили и убивали купцов, крестьян. На защиту русских земель вновь встал князь Александр. Очищая родную землю от захватчиков, полководец Александр Невский бил их всюду, где не встречал. Он взял крепость Копорье, освободил Псков, по своему милосердию почти всех пленных отпустив на свободу. Везде святой Александр восстанавливал оскверненные и разрушенные немцами церкви. Победы Александра сильно обозлили немцев. Как они могли примириться с тем, что их... Бившихся с сарацинами в Палестине, дравшихся с турками, с маврами, громит молодой 20-летний юноша. Рыцари не ведали, что Господь внемлет молитвам праведника, а нечестивых карает. Немцы решили раз и навсегда раскрытаться со своим непобедимым противником. Александр предвидел, что рыцари не успокоятся. Унять их можно только силой. И готовился к решающей схватке. Наконец, разведчики донесли ему, что к Пскову движется неисчислимое рыцарское войско. Помолившись в храме Пресвятой Троицы города Пскова, призвав на помощь Господа и Пречистую Матерь его, Александр выступил на битву. Как искусный полководец, на сей раз князь Александр избрал иной план битвы. Броситься на немцев, как на небе на шведов, значило погубить войско. Одетые в железные доспехи, Немцы шли сомкнутым строем, как стена, и легко отразили бы атаку. Поэтому благоверный князь расположил свои силы на льду Чудского озера так. В центре стояли пешие полки надгородцев и псковичей, которым надлежало выдержать первый, самый страшный натиск врага. Сзади пеших полков была скала, называвшаяся Вороний камень. На крыльях русского войска Разместилась конница. И вот наступило 5 апреля 1242 года, незабываемый день русской славы. Взошло солнце и осветило начинавший подтаивать лед. Господи, воздел князь руки к небу, рассуди раз примаю с народом непреподобным. Помоги мне, Господи! На, ледовом, на ледовой глади озера показалось. Мир наступающая железная стена рыцарей. Они шли своим излюбленным строем, клином, или, как говорили русские, свиньей. Острие этого клина разрывала ряды неприятелей, и рыцари били войско, осмелившегося противостоять им противника по частям. Многократно применяли рыцари этот строй. Он всегда приносил им победу. Вот голова немецкой свиньи врезалась в русские полки. Бьются насмерть псковичи и новгородцы, но враг очень силен. Шаг за шагом пробиваются немцы сквозь русскую рать. Вот, кажется, все. Сейчас рыцари прорвутся в тыл нашим полкам. Но первые ряды немцев уперлись в скалу. И тогда по знаку князя Александра с флангов на немцев ударила конница. Рыццы-рыцари оказались в кровавом мешке. Началось их беспощадное избиение. Захватчики находили свою смерть не только от русских мечей и топоров. На жарком апрельском солнце лед таял, ломался под закованными в броню рыцарями, и много их пошло к дну. Так завершилось ледовое побоище. На западных рубежах Руси надолго водворился мир. О блестящих победах русского князя, его мужестве, доблести и о необычайном уме узнал повелитель Золотой Орды, надменный хан Батый. Он выживал видеть Александра. Не было большой охоты у князя встречаться с извергом, потопившим в крови Рязань, Киев. Но не ехать было нельзя. От поездки зависело благополучие русских людей. Неповиновение могло вызвать гнев кровожадного хана. Поскорбел душой Александр, но ради спасения погибавшей Руси решился смириться, пожертвовать княжеской честью, идти поклониться Батыю, а если Господу будет угодно, и душу свою положить в Орде за веру. Вручив свою жизнь Спасителю и Богородице, князь спустился в дальний пост. В Орде русских князей принуждали исполнять языческие обряды – «кланяться огню, солнцу, войлочному идолу». Князя Михаила Черниговского, не покорившегося этим требованиям, зверски замучили в Орде вместе с его верным боярином Феодором. Батый, когда ему доложили о прибытии князя Александра, велел немедленно привести его к нему – по дороге к ханскому шатру благоверного князя встретили монгольские шаманы, намереваясь провести Русича между двух костров, что означало поклонение огню и солнцу. «Я христианин!» — воспротивился Александр. «Не подобает мне кланяться твари, но только отцу и сыну и святому духу, сотворившему небо и землю». Яростно зарычали шаманы. Будь их воля, они тут же растерзали бы князя, но не смели даже натронуться до ханского гостя. Однако Батыю все же сразу доложили, что русский князь отказался поклониться огнем. Шаманы думали, что хан прикажет покарать ослушника, но своенравный Батый только слегка улыбнулся. Войдя в ханский шатер, Александр с достоинством поклонился Батыю в пояс. «Тебе, хам, я поклонюсь, — сказал князь, — потому что тебя почтил царством Господь. Творению же не поклонюсь, ибо она создана Богом человека ради». Батый, не проронив ни слова, восхищенно смотрел на Александра. Его поразило не только мудрое и полное достоинство приветствия князя, но и весь вид его. Князь Александр был выше всех воинов, а русские люди славились своим ростом. Длинные русые волосы рассыпались по плечам, когда в шатре Хана он снял шлем. Облик его дышал умом, силой, княжеским достоинством. Стоп, Жень. Длинные русые волосы рассыпались по плечам, когда в шатре Хана он снял шлем. Облик его дышал умом, силой княжеским достоинством. А ясные глаза смотрели так весело и спокойно, точно был он не в руках хана, хозяина его жизни и смерти, а у себя дома. Несмотря на свой звериный нрав, Батый уважал смелых людей. Спокойная уверенность русского князя полюбилась ему. Он предложил Александру сесть рядом с собой. Это было великой честью. Все, кого принимал хан, разговаривали с ним стоя на коленях. А вечером на перу в честь русского князя Батый долго беседовал с ним и отпустил домой с богатыми подарками. Так благоверный князь своим смирением, мудростью, верой в Господа и его предчистую матерь установил доброе отношение с Ордой, а впоследствии с помощью митрополита Кирилла даже смог открыть в столице Золотой Орды, городе Сарая, православную епархию, чтобы находившиеся в плену русские могли причащаться святых христовых тайн. Но пути в Орду и обратно князь расспрашивал следующих людей о монголах. Многое наблюдал сам. Он видел своими глазами, что сила Орды так велика, что сейчас никто не сможет противостоять ей. Один монгольский тумен насчитывал 10 тысяч всадников. Не каждый русский князь имел такую дружину. А у Батыя было 10 таких туменов, то есть дружин. Что остановит эту умчащую лавину с Нет, не пришло еще время для Руси сбросить с себя ненавистная иго. Приходится выказывать покорность ханам. Умиротворять их. Родную землю можно оградить от грабежей и насилий не только мечом, но и мудрым, взвешенным словом. Во все время своего княжения святой Александр был твердым щитом Церкви Христовой и всего народа русского. А в Орде произошли перемены, которые встревожили благоверным князем. Хан Батый, благоволивший к Александру, умер. В Орде началась борьба за власть. Брат резал брата, племянник дядю. И князь Александр едет в Орду, чтобы задобрить менявшихся ханов, чтобы не дать им повод к раздражению, гневу, недовольству. Один из ханов потребовал, чтобы русские князья со своими дружинами помогли ему в войне с другим христианским народом. Как можно допустить? чтобы христиане убивали христиан в угоду язычникам. И Александр снова выезжает в Орду. В этот раз он прожил в Орде чуть ли не целый год. Каких трудов стоило ему отклонить ханское требование, знает один Господь. Бог увенчал успехом поистине христианский подвиг святого угодника. С большой радостью возвращался князь из Орды домой. Однако здоровье его было подорвано. Не столько военными походами, битвами, сколько путешествиями в Орду. В Нижнем Новгороде, больной и усталый, он отдохнул несколько дней. Поехал дальше. Но в городке его настиг предсмертный недуг. Среди общего плача и 24 ноября 1263 года блаженный Александр предал свою чистую душу в руку Божию. «Закатилось солнце земли русской», — воскликнул владимирский митрополит Кирилл, узнав о кончине князя. Гроб с телом великого князя привезли во Владимир. Толпы народа выходили к печальной процессии. Горе народное было так велико, что, по словам летописца, земля стонала от вопли и рыданий. Пять веков покоились честные мощи святого князя во Владимире. Множество чудес и исцелений проистекло от них. Император Петр I, победоносно окончив 20-летнюю войну со шведами, решил торжественно прославить древнего победителя шведов. 30 августа по старому стилю, 12 сентября по-новому, 1724 года мощи святого князя Александра были перенесены из Владимира в Петербург и помещены в Александр-Невской лавре. И по смерти святой князь остался защитником державы Российской. <coughs> Небесным заступлением братьев Бориса и Глеба и святого Александра Невского благоверный князь Дмитрий Донской в прах развеял безбожную орду хана Мамая. Призывая имя преподобного Сергия Радонежского и святого Александра, шли русские воины вызволять в первопрестольную Москву от поляков и литовцев в смутное время. Орден Александра Невского был одним из высших орденов Российской империи. Его с гордостью носили великие русские полководцы и флотоводцы – Суворов, Кутузов, Праведный Ушаков. В годы Великой Отечественной войны 29 июля 1942 года был учрежден боевой орден Александра Невского. А на пожертвование верующих была сформирована авиаэскадрилья Александр Невский. Святой угодник стал народным героем. Дорогие братья и сестры, чему же может научить нас житие Александра Невского? Прежде чем что-либо делать, Александр Невский всегда молился Господу и Пресвятой Богородице возлагая на них свои надежды. И в благом и праведном деле они всегда ему помогали. Кроме того, во всей своей жизни благоверный князь проявлял удивительное терпение и смирение. Вот давайте мы по примеру святого благоверного князя тоже будем уповать на волю Божью и проявлять смирение. Храни вас всех Господь! С вами была Евгения Мягкая.